Поставь лайк, подпишись на канал, я очень старался. Вам монетизацию не одобрят никогда. Начинающий блогер. Жду, и опять прошло две недели, три, четыре, вот уже Новый год, начало января, а письма все нет и нет. Пришло письмецо, письмецо, которое я не мог дождаться, наверное, месяца четыре начал уже немного паниковать и сегодня хочу вам рассказать как это было как оно пришло, почему оно так долго не приходило. Сегодня мы поговорим об основных причинах, почему же оно так долго шло и что делать вам, если вы блогер, подключили монетизацию от AdSense и вам точно так же не приходит письмо. Вообще изначально как только у меня набрались вот эти необходимые параметры 4К просмотров и 1000 подписчиков, я вообще не хотел подключать монетизацию. Старожилы моего канала наверное об этом помнят, что я рассказывал, но в итоге подключил и сейчас понимаю, что это, тем не менее, какие-никакие деньги, какая-никакая прибавка к основному твоему источнику дохода. И на самом деле, когда мне письмо не приходило, я уже начал паниковать, потому что там какая-то сумма уже э, скопилась. Небольшая, но тем не менее. В общем, тема выпуска, почему вам не приходит письмо от Google Adsense и что в такой ситуации делать. Самое главное, не стоит паниковать, как это делал я у каждого блогера который старается делать более менее качественный контент наступает тот момент когда на его канале набирается то количество просмотров и подписчиков которое необходимо для подключения монетизации после этого нужно заключить так скажем договор с какой-нибудь партнерской программой в нашем случае это google adsense кто не видел как я подключал монетизацию можете перейти по подсказке и посмотреть но что происходит дальше дальше youtube на основании вашего Договора начинает показывать на ваших роликах рекламу и вам за это платить поначалу это копейки 30 40 центов потом все больше больше и больше кстати если на этом видео будет много лайков я вам покажу сколько youtube платил мне в самом начале сколько он мне платит сейчас и сколько я заработал всего с момента подключения монетизации то есть примерно за 4 месяца стоит знать что ваш доход с YouTube будет перечисляться каждый месяц 10 или 11 числа в аккаунт google Google adsense заказать вот это вот письмо вы сможете только тогда когда в аценсе будет достигнут порог 10 долларов я этого порога достиг на второй месяц после подключения монетизации в первый месяц мне капнуло в районе 4 долларов так как я подключился к партнерке в конце августа и получается 10 числа 10 сентября меня рассчитали за последние несколько дней Августа. А вот уже 10 октября меня рассчитали за сентябрь и уже тогда пришла сумма в районе 20 долларов. И тогда мне стала доступна такая кнопочка, как «Заказать письмо с пин-кодом», что я сразу же и сделал. По заявлению самого YouTube доставка письма осуществляется от двух до четырех недель. Если в течение этого периода времени письмо так и не пришло, то в Аценсе появляется такая вкладка, как «выслать письмо еще раз». Так вот, прошел октябрь, прошел ноябрь. Письма все нет и нет. Я, соответственно, решил его заказать еще раз. Но перед тем, как заказывать, я еще раз решил убедиться, а правильно ли у меня указан адрес. Как оказалось, не зря я это сделал. Оказывается, что я ошибся, когда указывал свой индекс. Дело в том, что там была указана неверно одна цифра, всего лишь одна. Друзья, большая просьба, убедитесь и вы, что у вас правильно указан адрес и индекс получателя. Так как... Это одна из наиболее распространенных причин, почему вам не приходит письмо. Вот это вот долгожданное письмо. Заказал я письмо второй раз, жду. И опять прошло две недели, три, четыре, вот уже Новый год, начало января, а письма все нет и нет. Опять появилась такая кнопочка «Заказать пин-код еще раз». Это, кстати, последняя попытка заказать письмо от Аценса. Заказать письмо от Аценса можно всего три раза. Заказал третий раз, и к моему счастью, только сегодня оно дошло, вот так вот оно выглядит. Кстати, пин-код в первом, во втором и третьем письмах абсолютно одинаковый. Так что не стоит переживать, когда вы заказали уже третье письмо, а вам пришло только первое, потребуется ждать именно третьего, ну или последнего письма, которое вы заказывали. Нет, это не так. Так что по истечению четырех недель после первого заказанного письма не стоит ждать, нужно сразу заказывать следующее. Прочти каждые выходные, братва, я хожу в баню. Именно здесь... Я чувствую такое умиротворение, что ли. Здесь можно, блин, до такой степени расслабиться. Это просто передаваемое ощущение которые я ни на что не поменяю. Это вот из серии расслабончиков, как ты расслабляешься, да, вот и я расслабляюсь, наверное, по-настоящему только в бане. Раньше, когда не было возможности ходить в свою, да, ну, я имею в виду такую частную домашнюю баню, я ходил в общественную, и вот там, что мне нравилось, ходили разные люди, и богатые, и бедные, из разных социальных сфер, и что мне нравилось, там, блин, там настолько все откровенно, настолько все честно, там нет... Как знаете, говорят поговорку, в бане нет генералов. Вот это прям на 100% передает всю атмосферу бани. А теперь напишите в комментах, как расслабляетесь вы. А я пошел кайфовать и кстати, еще забыл сказать, как достичь максимального кайфа, прям максимальнейшего. Смотрите, лайфхак вам. Итак, выходим на улицу. Ищем такой небольшой кусочек снега. Вот такой подойдет. Что мы делаем? Встаем спиной напротив этого снега. И сука падает. Друзья, Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Дорогой друг, начинающий блогер, вам монетизацию не одобрят никогда. тебя не дошло письмо с третьего раза. Во-первых, обязательно при регистрации в Google Adsense указывай верные данные и место прописки, как я это уже говорил ранее. Запомни, это очень важно. Не место фактического проживания, а место именно прописки. Если эти данные будут указаны неверно, то есть вообще вероятность, что вам монетизацию не одобрят никогда. Второе. Если данные указаны верно, ты уже на десятый раз все перепроверил, заказал три письма. После последней попытки прошло 4 недели, но письма так и нет. Не стоит отчаиваться. Но если опять же адрес индекса EFIO указаны верно и тебе есть 18 лет, то не переживай, монетизацию тебе все равно подключат. Сейчас я расскажу как. Заходим в ваш аккаунт Google AdSense и вот тут идем во вкладку отзыв и описываем свою проблему. Через некоторое время на вашу почту придет письмо с обратной связью, где будет указано дальнейшее руководство к вашим действиям. Вас попросят отправить фотографии вашего паспорта с основной информацией и с информацией о месте прописки. Если в вашем паспорте будут указаны идентичные данные тем, которые вы вводили в своем аккаунте AdSense, то вам вышлют четвертое письмо. Только уже не на адрес, а прямиком на почту, которая уже точно должно до вас дойти. Раньше, до 19 ноября, по-моему, была такая система, что если вам не пришло письмо три раза, то вы можете связаться с поддержкой AdSense, отправить свой паспорт, и они вам без подтверждения письма подтверждают монетизацию в онлайн-режиме. Но сейчас такого, к сожалению, нет. И поэтому единственный способ подтверждения аккаунта является только через получение письма. Вот таким образом выглядит это письмо. Здесь я заклеил свой домашний адрес от э, злых глаз. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что там внутри. Здесь у нас персональный пин-код, состоящий из шести цифр и инструкция, как и куда, собственно, этот код вводить. Шаг 1 – это нужно зайти на аккаунт Google Adsense, потом зайти в настройки. Шаг номер 3 – это в разделе информация об аккаунте нажать на ссылку «Подтвердить адрес». И четвертый шаг – в открывшемся окне ввести свой пин-код, а затем нажать «Отправить». Сейчас я это сделаю и все, могу выводить свои заработанные денежки. Поставь лайк, подпишись на канал. Я очень старался, я делал это видео именно для тебя. У меня все и заранее тебе спасибо.